Не Я не хочу ничего запомнить. Вы не оскорбляйте меня, Владимирович. Это же непонятно. Я же вас не называю. А благодарика или как-то еще отказываю вашей просьбе. Вы что, оскорбляете-то меня каждый раз? Вообще культурные люди представляются для начала жаловство куперянова. нота постановление. итак, судом, действительно проверяем информацию относительно поступления каких-либо пакетов в приемную а, канцелярию по рассматриваемому делу и а, в адрес а, суда поступили. Хадац у человека по рождению мужчина, с именем собственным Денис собственности в виде имени Приянов Денис Владимирович. Итак, прежде чем мы перейдем к обсуждению представленных, направленных в адрес суда Хадац, Владимир Владимирович, почему вы присутствуете в зале судебного заседания без маски? Судом разъясняется, что на территории Сырловской области действует указ губернатора Сырловской области 18 марта 2020 года, в соответствии с которым всем жителям Сырловской области надлежит использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей в местах массового пребывания граждан. Итак, Пожалуйста, Денис Владимирович, вы отказываетесь надеть маску? За несоблюдением указанного подписания установлена административная ответственность по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации в административных правонарушениях. Если вы отказываетесь, вы будете удалены. Да ко мне обращайтесь. Все верно. Я обращаюсь к мужчине, который находится в зале судебного заседания без индивидуальных средств защиты органов дыхания в нарушении указа губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года. Ну, если вы обратились к мужчине, то в указанном вами каком-то там документе нет... Указание на то, чтобы мужчины находились в каких-то предметах. Прочитайте У вас имеется индивидуальное средство защиты, которое вы могли бы надеть сейчас в зале? Не один в мире. Чем перейти к обсуждению? А кадра, почему вы меня перебиваете? Почему вы перебиваете меня? Я ответить хотела а Судом объявляется а, перерыв в судебном заседании для того, чтобы... Вы надели индивидуальные средства защиты органов дыхания в случае, если у вас такие отсутствуют. Так вы же не суд. Вы, еще... были представлены... вы не суд, Судов. вы еще не доказали полномочия. После а? этого мы перейдем к обсуждению а, Как вы можете сейчас что-то что говорить в рамках дела? Ну, так отвод заявлен. Вы еще в дневном заседании объявляется не... перерыв на 5 минут. Не приведены к делу. А уже что-то высказываете. Но поскольку капитан покинул корабль, являясь единственным сувереном в этом здании, в этом зале, снимаю все обвинения с персоны Куприянов Денис Владимирович, признаю его невиновным и закрываю судебное заседание. Девушка, можете передать так называемой судье, что суверен человек Денис закрыл судебное заседание больше участвовать в этом балагане не считаю нужным